Странное место это Россия Какое чудовищное сочетание убожества жизни и красоты природы Вот это небо, это река, этот прекрасный лес, пение птиц